А вот собственникам намного важнее. Не сайт даже. То есть, да, сайт – это инструмент привлечения клиентов. Но что хочет от вас собственник? Он хочет от вас всего лишь одного человека, который купит. Ему не важно, где вы его возьмете. Он не хочет ждать, пока… Обычно приходит и рассказывает. У нас будет маркетинговая компания, мы вас добавим на сайт. Это вот то, что я слышу в телефонных переговорах. Мы же корректируем на курсе звонки собственникам, звонки застройщикам, переговоры, запись переговоров просто… Если я не слышу, я не могу дать нормальной коррекции. Поэтому ребята все себя записывают и отправляют. На, на, как те, кто на обратной связи, отправляют в чат, и мы их корректируем. И вот я постоянно слышу, они не на то давят в самом начале, пока мы не донесли до них эту идею. Ключевое. Им не важно, что вы там вот сейчас возьмете, когда-то разместите на сайт, кто-то придет. там Сколько вы людей Вы говорите, я привлекаю 50 человек в месяц. Да ему не нужно 50 человек в месяц. Ему нужен один, Понимаете? Это застройщику интересно услышать цифру 50 или 60 или 70, потому что с высокой вероятностью эти люди будут к нему приходить, и, соответственно, у него будут повторные продажи. Они ему нужны. Что нужно собственнику? Собственнику нужен факт продажи с одним человеком на 100%. То есть, чтобы лучше всего устроил собственника на вторичке, чтобы он заключил с вами эксклюзивный договор. Вот если вы сегодня зашли в квартиру и человеку, который говорит, я не буду подписывать, точно я продаю сам. Сказали, вот посмотрите в окно, там стоят три мужчины, у них у всех, у есть деньги, они поднимутся сюда и посмотрят квартиру, один из них стопудово купит, только если вы подпишете договор, подписало бы 99% и с э, тех, с кем вы общаетесь, потому что они видят реальные деньги. То есть они понимают, что они покупают, они покупают вон реальных живых людей. Как нам максимально приблизиться к этой ситуации? Вот за это отвечает блок технологий, то есть на, э, маркетинг плюс технологии. Мы на, на курсе... Одно из самых крутейших вещей, которые мы сегодня не освещали, потому что большинство не понимает смысла, это умение работать с накопительной базой клиентов. То есть когда у вас в базе есть 300 потенциальных покупателей, и вы работаете от покупателя, вы эту 300, 300 человек сегментируете, у вас есть вся аналитика по нему, вся информация, вы конкретно под них подбираете объекты. Вот, Если у вас в базе есть 300 человек, есть 120 человек, которых интересует квартира, Площадь от 60, 50 до да, 80 квадратов в ряде аналогичных районов, примерно в одном ценовом бюджете. У вас есть 120 человек, вы приходите к собственнику, открываете ему CRM-систему, показываете ему выборку из 120 человек и говорите о том, что я сегодня, подписываю договор со мной, с завтрашнего дня эти люди начнут ходить к вам, мне их не надо привлекать, они у меня уже есть. На, уже на первой, после первого месяца, уже на программе, у вас будет порядка 50, 60, 70 клиентов, из которых вы можете фильтровать 20, 15, 25 человек. Это уже достаточное количество, потому что когда вы говорите, что у меня экспертные продажи, я обучался там-то, для собственника на вторичке это все пустой звук. Ему плевать, как вы продаете, ему плевать, какой вы эксперт. Ему важно, чтобы вы привели человека, который отдаст деньги, все, что его интересует. Он работает с вами один раз, он не хочет о вас вообще ничего знать. Это просто потому, что большинство риэлторов не имели возможности хорошо опросить людей со вторички. Они не очень хорошо понимают, что эти люди думают вообще о сделке, о риэлторы и что они от него хотят. А вот когда вы ему говорите, что даже если у меня, как вам кажется, компетенции могут быть не очень хороши, но у меня есть 20 человек на вашу квартиру, которых я начну вам приводить, и в течение двух-трех недель, недель, двух недель я вам покажу эту квартиру, и из них 10% должны по-любому купить, даже если я совсем баран в продажах, и это две сделки, вы готовы заключать договор? Mm -hmm. У нас, ребята, заключают договора эксклюзивные с, повышающимся, с понижающимся процентом. То есть первый месяц это 4%, во второй месяц они продадут 3%, в третий месяц 2% в общей сложности до трех месяцев эксклюзивные договора. Потому что у вас людей вы забили. Вы действительно можете продавать при таком подходе с опережением сроков. Это простая математика.